О, вау, класс! Ты хороший какой, смотри, а! Где ты еще взял? Вот мне нравится Зураба отношения, ребят. Поехали, все нормально. Смотрите, какая тема бомбовая. Тише, тише, на арматуру не сядь. Мы где-то в Сирии, Горы, пулемет, смотри. Наша Нурия пропала Вот это контент! Вот это прикол! <смех> Какой-то перевалочный пункт, заехали в Белек, сейчас мы поедем вот здесь Идем дальше, ребятки Наш гид рассказывает, что вот отсюда все начиналось Весь город, отсюда его начинали строить Калей Ичи это называется, чтобы вы понимали знаете, здесь надо сказать, что народу будет поменьше, чем в Стамбуле. Здесь прям... ну, собственно, и город, естественно, меньше в 9 раз практически. Даже котиков меньше, да, по-моему, здесь? Сейчас мы пройдем. Вот, смотрите, все улочки мы знаем. Когда в Болонию поедем, по, по скидке, там мне знакомый человек есть, да. он мне сказал по 150 или на парашюте будем летать. Ого! Ребятки, смотрите какой гостеприимный народ. Вот мы просто пришли, и нам... Как это называется? Лахапукум. Нет, а вот это как называется? Вот, вот это круглый? То, что мы кушаем. А, османский лукум, да. Османский лукум. Сказали, что... Вот мужчина разговаривает на русском, и он нам рассказал, что еще есть турецкий лукум, но вот придумали османский, и они теперь конкурируют. Конкурируют, и нас бесплатно, бесплатно угощают, ребята, вот этим всем лукумом. Говорят, ребята, попробуйте прав... Если понравится, купите. Не понравится, не покупайте. И мы... Мы лишь только угощениями уже наелись. А еще бесплатно. А еще и с собой. Вот это вот раз Вот это мы понимаем. Тут же подбежали ребятки чай. И реально вкусный. Офигеть, какой чай вкусный. Офигеть, какой вкусный. Да, давай, давай. вот тут же, тут же вот, пожалуйста, курточки можно любые купить. И вот мы сейчас этот османский лукун берем с собой. Стоит 1200 рублей килограмм, одна коробочка где-то килограмм примерно уходит. Возьмем сейчас на вечер, потом с собой. Сказал, что можно хранить, не знаю правда или нет, до трех месяцев. Его не нужно хранить в холодильнике, его нужно хранить, хранить в закрытом баксе. И вроде бы ничего с ним не будет, так сказали, посмотрим. С собой мы возьмем позже, когда уже будем улетать. А сейчас пока возьмем на вечер. Сейчас еще вкусный чай попробуем, возьмем какой-то вечером. Сегодня с ребятами посидим, покушаем и вместе со вкусным чаем. Вот это вот вышло на 350 маленькое, но ну, вкусно очень, очень вкусно. 400 лет тому назад от прапрадедушки, праправника, эти я остались. Это османский чай были, теперь мы шастливаем. Взяли кибель жестко убрали, макать оставили, замочили, высушили, размололи, получился порошок. Порошок называется пектин. Добавили туда специи. Куркума, паприка, мята, лимон, корица, женшин, шафран, имбирь, эвкалиптовый кристалл. Вот эти 8 специй, которые я назвал, они востребуются нашим организмом. Только в малом количестве, правильно? Куркума желтая. У каждого в организме есть раковые клетки. Уничтожает раковые клетки раз. Куркуму добавляют на мясо плов 2, на кондитерские изделия печенье и конфеты 3, также на кофе и чай. Минбик, если давление повышено, он понижает, похудение дает и желудок очень хорошо работает. Женщинь. Женщинь омолаживает организм, корица, сахар понижает, мята, лимон на салат, суп добавляют, шафран добавляется на плов, эвкалиптовый кристалл, горят сюда. Чуть -чуть, чуть -чуть. Кроме этого Все сюда ранее. еще добавили 12 криптовых Это от простуды, кашля, гриб на смерть. Угу. Вот его можно горячим пить. 2-3 года срок хранения обязательно всегда на банке хранить. Следующий чай. Атаман релакс антистрессовый чай. Взяли 9 чаев, смотрите, вот эти 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чаев. Также 12 вот этих фруктовых чаев и плод трошкового дерева. Получился Атаман арель чай. Это энерги чай, Бэтмен чай, Вена очищает, Трумп очищает. Спортсмен -чай. ну и пожилых людям, 65-70 лет, простатит лечит, угу. можно холодно, можно горячий Короче, смотрите, там есть такая view-зона, там можно зайти, посмотреть на какую-то часть этого города Мы сейчас накупили чаев себе, Жень, покажи, что мы там купили, давай посмотрим, красоты какой В общем, смотрите, мы взяли чая, а каждого по чуть-чуть, сейчас мы вам расскажем, каждого по чуть-чуть, три разных вот такой, это на самом деле на большой чайник, потому что он сказал, там три чайные ложки, да, на 100 грамм, или это сколько чайных? вот, 2, да, вот такой и вот такой, ну и, короче, ну разных цветов он там объяснял, то есть, то есть он прежде чем продать, там целую экскурсию провел, может это все и вранье, но это интересно, по крайней мере. И дорогая. вот смотрите, такой вот это лоха, рахат лукум или как он там называют, рахат лукум тоже, это просто мы на вечер чисто взяли, потом мы с собой возьмем, он офигеть какой вкусный, чуть дорогой, конечно, ну ладно, чьи тоже не дешевые, в принципе. Вот этот чаи только мы три взяли, вот такие маленькие пакетики, на 600, да? 600 рублей, да? да? Да. 60 лир, 600 рублей мы взяли. А Рахат Лукума там на больше, на сколько? Больше 100, наверное, не знаю. А что мы, на каком месте сейчас находимся? Как это все называется? Здесь колечен внутри, и Начинается Марина назвать район. Марина, типа паркует здесь этих кораблей, яхточки. А что, сколько стоит, это допустим, вот такой? Он что надо, сколько он людей берет, сколько стоит? Где-то по разам берут сейчас. За кто-то они могут там меньше брать. Меньше брать, торговаться, да? Ну так в среднем не знаете, например? Примерно. 20 тысяч человека. Да, это на 45 минут. Понятно, 200 рублей и все, на 45 минут вас везут. Оп, такой, Hello, несет хлеб, красота. Смит, но. Есть. Смит? Смит, смит. Смит? Что такое смит? но спасибо. Ну, спасибо. Короче, ребятки, сейчас бегу встречать своего друга, который тоже прилетел сегодня из Москвы. Завтра полетает другой друг. А пока он вот сейчас на лифте поднимался. Видите, такой здесь лифт есть снизу. Вот вам покажу немножечко город. Наши друзья где-то вон там ходят. Или вон они, ну, в общем, где-то ходят, фотографируются, а я бегу встречать. Встречать Артема. Сейчас вас с ним познакомлю. Привет, ребятки, здорово, Артем. Привет, привет. Я встретил своего друга. Мы не видели с тобой, собственно, так же, как и со всеми ребятами, ну, да? да, остальными два с половиной года, сколько меня да, нет? Да. Три, два. Два с половиной. Да, два с половиной. Вот, кстати, ребят, когда помните, я вам говорил, что Валек Валентин, да, из Сочи, которая говорил о том, что, ну, типа, и когда я предлагал всем встретиться, а Валек один из многих, кто говорил, да, все, я беру билет, вот Артем тоже самое, я ему говорю, что я поеду, он говорит, да, конечно, надо увидеть, ты так рядом будешь, билет взял, спросил дату и все, и вчера мне пишет, даже не знал, что тест нужен, я не предупредил, думал, ты знал, говорит, а что, там может тест какой-то нужен, я говорит, думал, на ковид, да, конечно, нужно, ты сдал, все нормально, успел, да, выдали тебе, да, утром все, успел, пораньше приехал, да? Отлично. И вот я сейчас встретил Артема, идем к нашим ребятам знакомиться. И в принципе, кого-то ты, может быть, знаешь, да, завтра Зураб прилетает. Зураб, да, Зураба, да, ты знаешь, он завтра прилетает. Сейчас Бу посмотрю, ребят, может кого-то да, вспомнишь, да, будет нам песня Зураб петь. Руки вверх. Вот как он нам пел в Москве, помнишь, <laughs> да, когда да, мы в ресторан да. ходили все вместе. Так что, ребята, да, все те, кто хотел, в принципе, кто желал, кому это было нужно, все прилетели. А мы сейчас идем да, на набережную встречаться с остальными. Следующая какая-то у нас локация здесь есть. Вон где там? -то вот тот элеватор на нем. Я забрался, встретил Артема, пришли вот так потихонечку по дорожке вот сюда. Ребятишки здесь нафотографировались, снимались уже и идем дальше. Уже у нас количество людей прибавляется. Скоро никакой дом в нас вместить не сможет. Кайф, да? Смотрите, тепло, жара. Без куртки, в майке, просто кайф. Смотри, там водителя затопило. Водителя затопило, представляешь? Оу, oh, oh, oh. oh. oh. Просто невероятно, ну как так можно, ребята? Но ну, это же невозможно терпеть Автобус взяли, разобрали, Ну дают Собачка пришла к нам Короче, сок, ребята, апельсиновый Они здесь же его готовят, видите? Бах-бах-бах, чик-чик туда Стоит 10 лир апельсиновый сок Вот такой стаканчик Давайте, за здоровье. Давайте бахнем. Бахнем. Я с вами. Ты с нами. Они спешат просто. А я, где твой? Я на вечер. А, понял. Я на вечер здоровье берегу. Угу. Вот реально нас подождала, все, идет с нами. Она здорова, она может и довести. Может, она мне предлагает, чтобы сел я? Да. Давай, давай, иди, иди вперед. Ну. Ей тяжело, слушай. Как она селит? Нет, нет, идет. Она сильная. Оп, сейчас еще тебя, смотри, собьет. А зачем он так это, криво идет? Так легче, может, да? Я тоже так попробую. Катя, садись на него. А Катя, он тебя точно довезет. Все, идем дальше. Ты его хозяйка теперь Эй, Кабан, конечно, страшно. Вот она, что за нами ходила. Э, тише. Подружились. Идем дальше. Ничего такие виды, да? Красота! Yeah. В общем, нашли самое высокое место. Смотрите, как это все выглядит отсюда. Там видно, какие-то ребятки с парашюта прыгают, с парашютом. Флаг развивается и колесо обозрения. А вот здесь такая есть небольшая смотровая площадка. Можно на ней тоже сфотографироваться. Все как на ладони, ребятки. Сейчас я подожду и пойду тоже сфоткаюсь. Правда, все уже ушли, кому меня фотографируют, но я у меня рука длинная. Такие поилочки, видите? Раз. Собачки попили. Красота. Пошли дальше. Какой фильм здесь снимали? В поисках мамы. В поисках мамы? Вау. Серьезно, прям здесь? А давно был? Недавно, то есть. Красота, блин. Невероятно. Мы приехали вторую часть снимать. Ага. Мы вторую, получается, да, снимаем сейчас? Сама как вообще? Рекомендуешь? Что сделать? Ну, приехала, условно, семейная пара, пара с девушкой. Лучше как, на Airbnb арендовать? Либо приехать на несколько дней арендовать и уже пешком походить, поузнавать, поспрашивать? Да, вот так лучше так, да? да? То есть, как вот мы, например, сразу оплатить несколько дней лучше не стоит. Да. Потому что может что-то не понравится, не уют, не комфортно. Можно договориться всегда дешевле, правильно? Да. Правильно, значит, мы, у нас логика наша верна. Идем дальше. У Нур про работа, маршрут. Она все знает. Все места, закоулки. Вот сейчас она нас привела в какой-то ресторанчик небольшой, где мы можем суп поесть. Мы сказали, мы хотим суп, она говорит, у меня все схвачено, ребята, следуйте за мной. Вот цены, сода, ну типа напитки. 33. три. Нем нет, недорого, в принципе. Остальное я вообще ничего не понимаю здесь по-своему. О, корона, смотрите, это пиво, наверное, да, корона? 250 рублей, тоже не знаю. Короче, пойдемте. Он сказал, что суп, она сказала, что суп здесь есть. Пойдем с нашего... Ресторанчика, где мы сегодня ужинали. Сколько у нас время? А, часы у меня сели. Время, наверное, около пяти часов, я думаю, вечера. Нам сказали, что если мы видим белую скатерть и на ней такая синяя скатерть, это значит, рыбный ресторанчик. Вот такой рыбный ресторанчик мы сейчас прошли. А вот здесь, смотрите, и голуби, и, пожалуйста, зайки. И эти зайки что делают? Они... Мали. Да? Бесплатно. Бесплатно? А что, бывает что-то бесплатно? О, вау. Не-не-не, спасибо. Не-не, спасибо. Класс. Сейчас начнется, да. Оп. Так, ребятки, наше путешествие по Анталии продолжается. Я не понимаю сильно, в каком районе. Наш гид где-то сзади ходит. Гид такой очень энергичный. Подсказывает нам все места, каждое место знает где что находится, где можно что купить, где подешевле. Со всеми местными общается, кто-то его бесплатно кормит, где-то платим мы за него, но ему мы платить за себя не позволяем, потому что все-таки смех смехом, но он такую работу выполняет, и он должен за это зарабатывать. Сверху мы ему тоже еще заплатим попозже. А пока он ведет нас в определенный магазин. вот. А я вам показываю, вот Анталия, вот так она выглядит сейчас, 7 часов вечера, ребят, в принципе, в легкой ветровочке сейчас вы себя будете комфортно очень чувствовать. Ну, как я, например. Вот, ребят, видите, днем в майке, вечером ветровочка, все, куртка никакая не нужна. В Москве тем временем, вот прямо сейчас, мой друг сегодня прилетел, минус 20. Второй друг завтра прилетает, тоже Грешение, чего одевать? Ничего не одевать. Бери одни джинсы и две майки. Все, больше ничего не надо. Я из Америки так прилетел. Остальное все здесь можно купить за копейки. Рынки есть, где все это дело продают. Можно любой товар, в принципе, приобрести. Просто надо знать места. А эти места мы спрашиваем у нашего нового друга. Зовут его как-то там Нурбек, Нурван, Нуркендер. Мы ему говорим, ну Нур пойдет три буквы Нур. Не обидно? Он говорит, не обидно. Она говорит, ну будешь Нур, ну все, так что нормально вот как ночью выглядит анталия не знаешь что это за площадь Он там полиция стоят две барышни на мини купере какая полиция с мигалочками стоят наверное просто чисто пофоткаться стоят к ним подходят люди спрашивают что-то они вроде бы отзывчиво так любезно помогают а мы сейчас по магазинам и все и домой уже идем на сегодня хватит наша кстати барышня Нур. она говорит а чё да чем мы сегодня это как будем есть чё как где куда идем отдыхать типа домой к нам мы говорим, постой, постой, паровоз, не спешите колес. Так не бывает, так не бывает. Но мы все равно сегодня хотим дать где-то соточку. 100 лир, тысячу рублей. Плюс она еще чаевые пособирает везде, потому что мы уверены. Ну, это понятно, она по-свойски так разговаривала с людьми. Ну, блин, это, это не жалко, потому что мы реально больше сэкономили. Она там поговорит, скидочку попросит там, потом себе потихонечку где-то возьмет там. Ну. нас это, в принципе, устраивает. Идем домой. Вот они, мороженое. Зазывают. Здравствуйте, пожалуйста, мороженое. Говорят, аж на эту сторону перешли. А ребята уже привыкли, говорит, завтра придем. Тоже завтра. Тоже завтра завтра будет. Пришли, позавтракали. И вот теперь на пляж пришли. Смотрим, как тут обстановка с утра. Как с утра? Верим, уже обед. Ну для нас утро. Вот тут водопад. Давай пройдемся здесь, прогуляемся. Сейчас хоть какое-то движение есть, ночью совсем никого не было Чего ты их прогоняешь оттуда что? Короче история такая, ребят Отель нам наш не понравился, дом в ужасном состоянии, совершенно неподготовленный Комнаты половина холодные, ребятки замерзли Воды, напора никакого нет Они там пытались что-то исправить, ничего не получается у них В итоге мы с ним спорили, спорили, спорили На Airbnb подключили вот этого амбассадора Airbnb, который разбирался тоже Помогал урегулировать конфликт ни к чему мы не пришли, потому что, ну, реально дом не готов, ну, вот прям много. Стоимость его 1000 баксов я отдал, это, это много, ребят, 150 баксов в сутки. Сейчас таких цен вообще нету в а, Алане, а сервиса и удобств абсолютно никаких. Там было джакузи на фотках, а джакузи, естественно, не работает, потому что их бойлер на 60 литров стоит, то есть, ребят, вчера начали купаться, вода закончилась, и, и все. ну, короче, ну, бред полный, даже не хочу разговаривать об этом. Поэтому мы сейчас ищем новый дом, я этот отменю. Ищем новый дом, хотим какой-то большой красивый дом арендовать. Вот, ходим по берегу вместе с друзьями, вон мои друзья идут сзади. А мы сейчас нашу эту подружечку или друга пригласили, он нам будет показывать какие-то дома. И что-то прям просто от частника кэш снимем, без всяких приложений. Илюха солнечные ванны принимает. Солнечный Смотрите, вообще голышом вышел. И в шлепку. Ты как турист. Да, ты турист, Russian туриста. Нормально, да? Ребятишки фотографируются, половина наших друзей туда ушло. Сейчас вот с минуты на минуту должен прилететь мой друг Зураб из Москвы. В общем, хорошо, так мы устроились. Погода шикарная. Где-то сейчас плюс 20 градусов. Вон собачка какая-то к нам прибежала. Кайф. Блин, да, хороший какой, смотри. а. <свят> чья ты? Чья? Чья, чья, чья? Где хозяин? Где? Огонь, они что-то там то ли дерутся, то ли. Да нет, они уже подружились. Да? Целуются. Ага, ух ты. Все по упражнению выбрали. А вы что отдыхаете? Чего не упражняетесь? А, позанимались? Между подходами отдых? Я вот тебе грузик взял, где-то грамм 700. Работаю. Артем работает тоже. Илюх, ты чё? Илюх, давай подход второй. Надо отдохнуть, ладно. Надо так надо. Так, а это что за блинчики такие, не знаете? М Масленица же. А, руль. И что, надо крутить? Быстро-быстро. Вот так? Кто быстрее? А, во! Вот это я понимаю, молодцы. Это вы. Спортсменки. А я поехал. Ага. Поехал. Все очень качественное. Новое оборудование. Красота. С видом на море все самое главное. Так позанимался, посмотрел на Морюшка, красота сейчас я вам мой подход запишу артем погнал вы что так долго отдыхаете а пока я бегал цепь слетаю цепь натяни на это так-то из России уезжал сейчас, да? Убегал. Да, <laughs> Пожалуйста, следующая такая детская площадка. Все мягенько, все красиво. Родители со своими ребятишками здесь гуляют. Здесь есть велосипедная дорожка рядом. И вот такая вот грунтовочка, где мы сейчас с нашими друзьями идем. Какая-то часть. Какая-то часть друзей у нас ушла немножко вперед. Сейчас мы их будем догонять. Время уже час 35, через 30 минут прилетает самолет из Москвы с моим другом, а я иду дальше. туда скидываешь мусор машина подъезжает все забирает то есть мусор таких вот типичный для нас их на улице не бывает в общем история такая ребятки ходим мы вдоль океана или море море конечно же он там море идем вдоль моря по улочкам разным и мы надеемся на то что так же как и в каком-нибудь геленджике или там сочи неважно где Будут сидеть люди, либо висеть номера телефонов, по которым ты можешь позвонить, и снять дом прямо от собственника, без всякого приложения, отдать деньги в руки, договориться, прежде всего, естественно, посмотреть, что там внутри, и все. Но, если у нас это не получится, сзади, кстати, мы своего братишку или сестренку позвали, она с нами уже, сейчас она нам она звонит своим, своим другим людям, которые тоже сдают. Ну, короче, сейчас мы по-любому что-то найдем. Если даже это не удастся сделать, если даже мы не найдем условно, да, Хотя здесь вариантов очень много, но это все таки отельные, знаете, номерочки А мы не хотим отель, мы хотим все вместе толпой жить дом на 10-15 человек взять И чтобы там тусить, музыку сушить, веселиться Тем больше что завтра у меня день рождения Если даже это не удастся идет, ничего страшного Мы нашли уже дом в Белеке, просто отличный коттедж огромнейший 100, Тоже по доступной цене, в пределах 100-120 долларов за сутки до такого большого количества людей это просто отлично. И мы поедем туда, Билет здесь буквально 40 километров, на автобусе или на чем-то доберемся. Но придется, опять же, несмотря арендовать. Но можем теперь арендовать на пару дней или три дня, чтобы сразу не попасть в просадку по, при, по приезду, как говорится. Пока идем смотрим дома, ищем номера телефонов, чтобы наша сестричка звонила и узнавала. Okay, thank you. Yeah, thank you. Have a good day. Yeah. Короче, ребятки, съезжаем из с этого дома. Здесь жуткие условия. Невыносимые, можно сказать. Горячей... Да, не горячей воды, нифига ничего, ни напора нормального, ничего вообще нету. И нам сейчас наша подруга Нура все подскажет, правильно? Все расскажет. Да. Хороший вариант подскажет. Самый лучший. Она знает здесь места. И да, кстати, я сегодня вот встретил, встретил своего друга, Зураба. Здорово всем. Как ты? Нормально долетел? Да, отлично. Э -э -э -э Хорошая погода, хорошее я... Да. Не виделись с тобой два с половиной <IR2> э -э года. Три а года, по-моему, ровно. Почти, да, да почти три 3... года. 2... Ну да, еще и маску. Ну, ну, ощущение, как будто бы мы не виделись месяц, да. да, мы 6%. только сейчас здоровый обсуждали. Знаете, остановись сейчас. Я... Маску надо снять. Я. подещаешь, да? Не, вот это. Вот. О, вот так лучше, вот так лучше, вот так продолжай короче это, мы только сейчас с Зурабом разговаривали, ребята, вы часто спрашиваете, а как ты там с друзьями, с родными не виделись вот мы с Зурабой, я сейчас встретил, я вообще не почувствовал какой-то там, блин, искры там О, мы не видели да. с тобой, да мы блин мы хотели обняться, да. а потом думаем, ну а зачем все зачем это? вот да. эти прелюди все, Привет. да, здорово, потому что, и со всеми так ребятами, и со всеми так друзьями, потому что то, что в каждый день на связи WhatsApp, видеосвязь, интернет, вот эти месседжи, все дела, правильно? Да. Это вообще не чувствуется никакой, никакой какого-то отрыва, блин. Так что, ребята, это не происходит. Идем дальше, заселяемся. Зураб, видите, как сразу попал в Я гущу событий. одет, одет тепло, потому что да. у нас очень холодно. Ты улетал сколько было? В Москве, минус 20 было, когда улетал. Да, минус 20. Да, и причем э, это было испытание целое, потому что нужно было одеться как бы и не так тепло, да, чтобы да. не возиться здесь там с куртками и так далее. вот И в то же время и нелегко, потому что... Замерзвешь. Да, ну, опасно. Правильно, идем. Идем. Наша Нура, наша подружка, нам нашла какой-то типа крутой вариант не знаю крутой не крутой но вроде бы как и бассейн и все дела и комнат очень много еще даже больше Пос посмотрим идем дальше итак ребятки мы приехали в район я не знаю как он называется сейчас мы у нашего экскурсовода спросим что это ну, вроде бы хороший район не знаю хороший район тут есть какой-то комплекс и там одни виллы 30 штук что ли их не знаю свободно или нет там есть из чего выбрать? Посмотрим, правда, это... нас уже, смотрите, 11 человек вместе с Нурой, 11 человек нас собрало Огромная, большая, веселая компания Я рад видеть всех своих друзей, конечно, ребята это самый счастливый день, наверное, за последние ну, 2,5 года, когда я уехал в Америку Я не скажу, что я там прямо так скучал и переживал Но всех видеть вместе, всех самых верных, преданных и близких людей это, конечно, счастье, правда? Идем смотреть, искать нашу виллу. Наш гид нас завел, непонятно, что за район вообще. Здесь, типа заводской, да, в Саратове где-нибудь? Да, здесь нас искать, ребят, никто нас здесь точно не найдет. Здесь какое-то болото, а справа вот эти коттеджи. Я так понимаю, нам хочет типа такого домика присмотреть. На большую, на нашу компанию. Илюха, вообще, смотрите, в шортах, блин, в сланцах, без носков. Красава. С носками было бы почетче, конечно. Холодище. О, тракторишка, пыль нагнал. Куда идем? Что еще происходит, ребят? Так, куда-то подошли. А, это типа центральный вход, и мы сейчас будем смотреть вот эти 30 вилл. ходе нас встречают барбосы. Далматинцы. Ребятки, приехали сюда, наша Нурия пропала Смотрите Помните бассейн нам обещали? Ну, вы не помните, я вам рассказываю Бассейна никакого нет Нам говорили, что цена будет 1400 за 4 дня 1400 лир 14 тысяч за 4 дня Ну то есть там 3500 в сутки Сейчас уже А точнее 1300, сейчас уже 1400 Сумма повышается Я говорю, давай хоть посмотрим, что мы будем иметь за 1000 Так-то это небольшие деньги, 50 баксов Я тот ценил за 100 30 или 150, не помню а это вот смотрите, большой дом, посмотрим, как там внутри, и насколько он вообще большой вещь, ли он наш, или нас только половинка, сколько там комнат. Ну, в общем, все вот эти моменты мы сейчас посмотрим. Сумки пока не затаскивайте. Да, да. Пока здесь как-то все не обжито. Плитка работает, не работает, газ есть, нет, непонятно. Что здесь? Туалет, дальше идем. Туалет, наверное, да? Да, это выход. Нормально? Да, там кровать. Вот так вот. О, смотри, тут двойная даже одна. Да. Выход Может, ага. Во, комната, смотри, две. И там здесь и тоже там, две. Мансарда, там тоже койки, стригончики. Нормально. <связывая> Слушай, ну достаточно комната? Как ты считаешь? <связывая> мансарда, смотри, можно <связывая> нам здесь сидеть. И вот еще комната. А там что тоже Брязно. мансарда. Ну, здесь жарко будет, конечно. А они дадут этот подушки, одеялки? А, Wi-Fi, кстати, нужен. Да, он в Что по цене? Что, горячая вода? Что, на форт? Какая воды вообще нету. это холодно, горячее нету. Надо сейчас заводу опять спросить, да? Короче, дом с виду вроде более-менее. Более-менее, а внутри что-то как-то так себе, знаете. Там все не готово, все не убрано. Вот здесь одни рабочие живут, видите? То есть, типа там, наверное, он должен быть современный, благоустроенный. В будущем район. травка должна быть почищена, плиточка везде убрана. Но сейчас, по факту, это, конечно, дом, который не готов для сдачи. И, видимо, будет готов к сезону, когда откроется сезон. Потому что, знаете, везде рабочие живут. Вот одни вокруг рабочие. Все матрасы какие-то обоссанные. Подушек, одеял нет. И цену еще, собственно, надо сказать, не такую уж и маленькую все-таки они берут. Ну да, это маленькая для... Ну, как бы для нормальных домов, но мы не можем рассматривать ненормальные. Понимаете, да? То есть, ну давайте гараж снимем, гараж еще будет дешевле. Это же неправильно? Неправильно. Поэтому сошлись во мнении, Ну, как обычно. За нам все устраивает. Теперь. Ну ладно, не устраивает, пофигу. Мы путешествуем, мы отдыхаем, не надо, не надо накалять обстановку, не надо по всякой глупости переживать. Тысячи домов вокруг. Тысячи. Сейчас что-нибудь найдем. Идем за нашим проводником. Приключения. Где бы ты еще не взял? Не вот, не нравится, взял? взял? Вот мне нравится Зураба отношения, ребят. Не надо насраиваться. Это квест, я есть, если это если бы, прикольно. Мы бы просто приехали машину, бы машину, и сели бы в каком-то, ну, определенном доме. Ребята, вот, фигня да. была бы. Мы да, а еще, нет, да ладно, но да, измажемся. А самое главное, что Артем хотя бы, он, ну, переночевал, как нормальный человек. А ты только самолет, и тебе сразу сумку вручили. Причем еще сумку вручили. Еще не встретили. Еще не встретили. Он сзади портфель у него один, все, у него там лежит пару носков, все. А это дали ему вручили сумку на Таскай, блин, поехали. Короче, сейчас какая-то там пикап приедет, там, внутрь девчонки сядут, мы куда-то в кузов. Прикольно, путешествие, ну, классно. Я думал, я думал, хоть в первый раз я, я наконец-таки буду на легке. Да. Кстати, подержи, пожалуйста, мне надо видео просто снимать. Просто двумя руками вот так надо. Так, так, так, репортаж. Поехали, все, нормально. Смотрите, какая тема бомбовая. Тише, тише, на арматуру не сядь. Девчонки внутрь. Давай, давай, нормально. А там еще внутри, может, место есть? О, есть, да, давай. Вот это контент, я понимаю. Хорошая идея. Мы вообще не расстраиваемся. Садись тоже, есть возможность? Поместишься. Не, Поместишься, да, нормально. Меня только не забудьте, ребят. Эй, я сумку не потеряю. Вниз ее клади, Илюх, сразу упадет. Сейчас, постой, постой, не трогай, шеф. Вот так, постой. Вот так, постой. Тише, у меня ноутбук не выпадет. Хорошо не стало. Вот качественный контент. А я что, вот так буду ехать? Да, Женек, залазь, что ты отходишь. Ну сейчас сможешь, когда поедешь. Сумки нет? Позади нигде нет. Вот это контент, вот это прикол. Я здесь тоже с него. А что мы колонку не взяли? Аква-дискотека. Аква-дискотека. Аква-дискотека. Как будто мы где-то в Сирии, знаешь, Пулемет, пулемет, смотри. да, как да ехали в билек. сейчас мы поедем вот, здесь, а, бери, бери, короче приехал какой-то тип, будет дома показывать и сейчас поедем, у всех жопы болят, все на арматуре давай, сидели, давай. просто жесть ребят, но ладно контент, контент для вас снимаю контент, короче полтинничек он с нас взял, 50 дал 50 лир, 500 рублей за то что он нас довел. на самом деле нам бы такой толпой надо было вызывать три или четыре такси, поэтому нормально но вроде бы там где-то наш район, не знаю, что мы здесь делаем, это город Белек называется, ребят. Район Анталии, или это отдельный от Анталии город. Видите, Белком Белек. Но это типа такой туристический, так что сейчас здесь что-то должны найти. Ну, хотя бы здесь много разных-разных отелей, всего прочего, так что если даже у нас сегодня будет темнее, тем мы сильно устанем, мы просто снимем отельчики себе каждый, много номеров, а завтра уже будем искать большой один дом, но... Точно найдем что-нибудь Вроде район с цивилизацией Надеемся, что мы не заболели, потому что все, всех продуло нафиг на этом кабриолете Но вроде бы здесь и магазины Мигрес есть большие И тачки арендуют, видите, барбершопы всякие То есть, в принципе, хороший Вот он Мигрос магазин, видите, прям минуту И вот мы заходим в какой-то райончик, где уже будут большие дома, по всей видимости Но вопрос стоит еще, знаете, в чем? В том, что они будут считать сейчас, что мы ну, такой большой путь преодолели Мы такие бедолаги Сейчас снимем любой жилье за любые деньги Это неправда, мы цену вещам знаем Мы знаем, сколько стоит должен дом Мы знаем, что тот нам хотели предложить ну, где-то по 300, да? По 350, наверное, местных Да, ну, то есть, условно, 50 долларов в сутки Значит, здесь за 50 долларов в сутки Должен быть лучший вариант Иначе какой нам был смысл Сюда тащиться, правда? Ну, или даже запускай за 100 Мы не против, если будет там очень хороший вариант Мы даже и за 100 с ним нет проблем. Вот наша компашка. Слушайте, ну такой, нормальный, достаточно. Оживленный район и магазинчиков много всяких разных. Видите, народу, правда, нет, конечно, никого. Наша то компания из 12. -ти. Человек идет, не пропускает такси. А вон там еще какой-то мужик присоединился, турок, который нам сейчас будет показывать свой дом. Приехали в какой-то дом, не знаю, показывать нам очередной дом. Что за дом? Сейчас посмотрим. Холодно, тепло. Вон какая-то Кровать есть? Ой, там маленькая кровать есть Здесь что? Здесь бассейн прыгает О, да, кстати, отсюда реально в бассейн прыгает нормально Да, ребят, смотрите, для этого и сделано, басик прыгает это нормально. А моя, которая нормальная. А, смотри, да. здесь джакузи, не джакузи, что-то есть даже. Свет нет, что а -а. ли? Нет, он свет не взял. Он, он а, сделал это просто сейчас. Тот, который сказали, он поменять ну. может там. Матрас и все вот ну, Да, Здесь еще комната. Да. Вот здесь, ну, здесь. ну, вот комната раз. Да. Моя комната есть. Здесь ванна, здесь комната есть. То есть четыре комнаты получается, да? И еще там спать в этом можно. Здесь джакузи есть все. Раз-два. О, посмотри, вот здесь нормально, нормально. Видишь? Что, ребятки, доброе утро. Мое утро начинается примерно вот так. Сейчас уже звонил курьер. Друзья из России что-то мне организовали. Какой-то подарочек. Сейчас подъедет курьер, наверное. Вот так выглядит мой номер и вид из него. Вот этот балкон моих друзей. Ну и вон какая-то машина едет, не знаю, может быть ко мне. Сейчас пойду, наверное, встречу.